На небе играли зорницы, сверкали во тьме якоря. Пробиться б, сказал, не были Пробьемся, ответил мокряк. Над катером гаркнула птица. Выходит уж скоро земля. Прорваться б, сказал, не Прорвемся, ответил мокряк. Заходим в чужие границы Вдал рапорт на вахте моряк Ну с Богом, сказал небылица Ага, согласился мокряк Приказываю остановиться Пронзила команда сквозь мрак По плану, сказал небылица По нотам добавил мокряк Буксир пусть дает навалиться Команду свиста идти на бак, команды давал небылица, дублировал лихо Макряк. Смеркалось, шли гору вглубь от границы, Буксиром тащась на волнах. Подходим, сказал, небылица, Макряк удивился, ну на, на, да. Вот Керчи, сухая землица, на пирсе стоит. Автозак Знаете, что автозак? Дошли же, сказал небылица Похоже, добавила мокряк Несколько часов спустя Помыться бы в теплой водице И спать завалиться в гамак Мечтал капитан небылица Гражданство бы вторила мокряк я не политик, я там не был. Как все это происходило на самом деле, я не знаю. Мне ну тексты, стихи понравились, хорошие, вот так.